всем привет компания нагазу.ру приехал очередной автомобиль kia cerato 2022 год выпуска абсолютно новый на установку гбон метан со скидкой по субсидии кнопка переключения будет в штатной заглушке то есть заглушку сняли вот так кнопочка будет выглядеть Длина проводов будет запасиком. Без проблем к разъему ОБД можно будет подлезть. Расположение кнопки согласовывается с клиентом. То есть куда удобно клиенту. Туда и ставим. Баллон Синома. Клиенту выдадим карту на 27 тысяч рублей. На заправку газа. Баллон с вентилем. Пример. Пример. Максимальная безопасность со всеми предохранительными клапанами. Вот так расположен. Под капотом монтаж еще идет. форсуночки ОМВЛ-Джемини. Заправочный вентиль. Также Эймер идет. Редуктор копия BRC. Врезка проводов будет рядом вот с бензиновым блоком управления. Провода прозвонили. И вот здесь врезка будет. Блок управления газовый будет э, здесь висеть рядом с бензиновым блоком управления. Машина приехала издалека. Ну как издалека, километров 500-600 проехала. У них в городе нет субсидии, поэтому едут к нам со всех сторон в Пермь. Уфу, Челябинск Во всех этих городах вы можете поставить По субсидии в компании на газу.ру Также обслужиться То ремонт Пропан, метан Все делаем, все ставим Газодизель, прямой впрыск TCI, TFC, GDI На все эти автомобили ставим Газ, метан, пропан Если есть вопросы, пишите под видео Всем пока